Всем привет! Приехал в автосалон Альтера. А, значит, подошел отдел продаж, менеджер Даниил. А, помог мне выбрать машину. Взял Шкоду Октавия, помогли с кредитом. Хотя были про проблемы с историей. Но, а, благо все разрешилось. Буквально три часа, и я отсюда уезжаю на новенькой шкоде 2019 -го года. Всем вот ключи. привет! Поздравляю. Пока.